Мы просто должны понимать, что не, не есть только футбол, есть и другие виды спорта. Но футболу повезло в том, что есть люди, которые его финансируют. Но не повезло в том, что эти люди никогда не могут между собой договориться. У них всегда кто-то виноват. Вот это. То есть мы должны начать уметь, как и по Крымскому, по любому вопросу, как и по ангрессу, Конгрессу, уметь договариваться. То есть находить компромиссы для развития, а не удовлетворения своих амбиций. Вот это самое главное. Есть тенденция к тому, сколько смогут команды выступать не на своей территории. Сколько продлится сегодня военные действия, смогут ли команды туда вернуться. А если вернуться, дадут ли им право там играть. То есть сегодня практически международная организация определяет, где командам играть. Премьер-лига должна приложить максимум усилий, чтобы эти команды закончили чемпионат. Но проблема в том, что перерыв между чемпионатами всего месяц. А финансовый год и финансовые структуры начинают свое движение с начала календарного года. То есть практически перерыв между чемпионатами более важен, между кругами более важен, чем перерыв между чемпионатами. И поэтому как будет финансирование, как будет бюджет страны, как будет вообще, скажем так, у тех людей, которые финансируют заработок. Поэтому хотелось бы, чтобы чемпионаты доиграли. Но тоже не нужно создавать некоторые вещи искусственно. То есть мы сегодня вернулись в 92-й, год, когда действительно все клубы ездили по стране автобусами, и карусами, и, и карусами лазами, и ничего страшного, и в высшей и в первой, и я футболистов того же Тимошука с Волыни Луцкой снимал на Хрещатике. возле Бесарабки была встреча, проезд всех автобусов, и, или в гостиницу на сборную, или домой к себе иногда, было и такое. Это нормальные были вещи. То есть мы вернулись в реальность. Бывали в космосе, не понравилось. Вернулись в реальность. Видископ спортивное видео.